И снова всем привет, с вами Олег Алабудлин Сейчас мы проведем манипуляции тракции, декомпрессии всего позвоночника Лежа на полу для таких здоровых больших мужчин, например, как я В стиле мануального карата. <палкотек nodes> <палкотек> ну да Или юмэйхотерапия, там японцы так делают Вот ось позвоночника, видите, это осисти отруски На них нельзя наступать ногами А вот это зеленые полоски на три пальца вот осед стоят. Это ребенка поперечное сочинение. Вот как раз по ним мы и наступаем и ходим. То есть такую ставим вот так вот. Либо вот так вот проходимся. Давай сначала поперек, да? Чтобы без смены углов, ногу ставим между ног, чтобы шло именно вдоль позвоночника. Угу. Да, они там не по диагонали, никуда. И ставим. Выше, ниже? Выше чуть-чуть. Выше. Да. Все, расслабили грудную клетку, и на счет три раз толчок. Раз. Два. Три. Угу. Ну и дальше еще выше, выше. Бочки пропускаем, ищите. Угу. О! Вы же готовы? Да, да. Готов. Угу. Ну вот так вот мы отрабатываем, а теперь встань параллельно немножко, и просто пройдите по спине. Угу. Вообще это делается без опора, но вот здесь уже не первый день по этой спине шагаем. Просто вверх-вниз пройдись. Угу. Нагрузку здесь желательно распределять по всей стопе, потому что если будут ходить только на пятки, это будет больно. Здесь задача не мышцы промять, а создать вот это вот внутреннее давление всего, что внутри, сразу висцеральный да, массаж. В месте. Ну Да, есть определенная категория извращенцев мазохистов, которые любят всякие такие темы. Но это не каждому зайдет. Лично у меня грудная клетка бы сломалась. Может, таким небольшим смещением. Да, это толчков давай. Так, ну, сейчас, секундочку. Готово? Да. Если нога стоит неуверенно, ну и вообще рука перед непосредственным воздействием и манипуляцией, ставьте ее до тех пор, пока она не станет уверенной. Как бы на шару проводить манипуляцию не стоит. Потому что тем более, если здесь идет в каких-то правках. О, отлично. Зря вы не с нами. Ребятки, подписывайтесь на этот канал. И вам лучше бы здесь все на все приемы друг на друге. Все.